Даю, гадаю, ты очень сильно хочешь поиграть в Warzone Mobile. Это интересно. Ты ищешь хоть какую-то информацию да, да. про то, как запуститься и залететь в гадку. Да, бли... Слушай, а нахуй тебе это надо? Ты пойми правильно, я чувствую твой трепет. Ведь я сам был в такой ситуации. Давай я помогу тебе немного выдохнуть и во всем разобраться. После моего фирменного приветствия. Здорово, мужские мужчины! Сезон однозначно зайдет любителям сюрикенов и суши. Понял. Но не спешите радоваться, если вы не из Австралии, конечно. Ведь по-прежнему новый регион для лимитированного выпуска не открыли. Есть небольшая информация и косвенные намеки на следующую страну. Но об этом я расскажу чуть позже. Первостепенно я хочу выразить огромный респект респектосич телеграм канал Веби за предоставленную информацию для выпуска. Без них не было бы данного эпизода. Про ребят я еще подробно расскажу. Давайте, в общем, ближе к делу. Разработчики рассказали, что скин Ghost Осужденный будет доступен только в мобильной версии. Мне кажется, такая информация уже пролетала. Непонятно, почему разработчики ее дублировали еще раз. Радует, что разработчики стараются не отставать от Большого Колдена и даже в лимитированном Релиз закинули новое оружие А именно двойные кадати Играя с которыми люди в ПК Варзоне больше походят на бешеных шашлычников Арбалет, куда же без него в современном тактическом шутере, если чуть это не упрек, это как бы хорошо, я за разнообразие. Просто в будущих обновлениях подайте, пожалуйста, мне к топульту и кольчугу. Также дропнули новую штурмовку, дробен и марксманку. За них ничего вам не скажу, ибо в Modern Warfare 2 я их еще не открыл и не тестил. Про скинчики, к слову, разработчики не забыли на новые девайсы, без этого никуда. Точно так же, как и этот материал без с твоего че не сможет обойтись. А сам канал просто не выживет без твоей подписки. Хорошая новость для задротов. Добавили новые уровни престижа, их теперь аж 450. На крайнем уровне, к слову, волына интересная полагается. Наконец-то разработчики дали фидбэк и добавили настройку размера хит хитмаркера. В прошлых обновлениях их очень сильно за это ругали. Типа когда вот эта херня была на экрана, это вообще нездоровая какая-то. Радует, что они слушают комьюнити, ну по крайней мере в это хочется верить, что слушают. Также это обновление расширило автопарк мобильного Верданска. Это мы одобряем. Особенно я, ибо на КамАЗе мне частенько приходится ездить в реальной жизни. В начале материала нужно было сказать, что заехала еще оптимизация и небольшие багфиксы, но начало я уже проворонил, поэтому озвучиваю сейчас. И мы добрались к самой значимой части обновления — добавление оружейника. Теперь можно собрать волыну, как в Калавдутимобиле, и даже лучше. Давайте взглянем правде в глаза, механик стрельбы и свойств пушек здесь больше. Но колда все равно в сердечке это не забывайте по сути главное обновление кратенько я рассказал теперь давайте накинемся на twitter разработчиков ибо их каждый день кошмарят вопросами Когда новый регион? и отчасти на некоторые вопросы они дали ответы последнее обновление с разнообразным новым контентом исправлениями и улучшениями новые регионы с ограниченным выпуском все еще находятся в разработке и скоро появятся, но сейчас не выпускаются вместе с этим обновлением пока они начал говорить свои мысли в вслух, и из дискорда прилетела вот такая переписка с разработчиком, которая гласит о том, что ограниченный выпуск не будут делать в странах с большим количеством населения. В конкретном случае спрашивали про Америку, чувака как бы отфутболили и сказали ждать релиза. Вообще некоторые инсайдеры сообщали о том, что хотят открыть не один, а несколько регионов. Надеюсь, что данные регионы будут находиться не где-нибудь на Марсе и с пингом все будет более менее адекватно. Если, кстати, попробовать предсказать регионы, то можно зацепиться за Мексику, ибо некоторым пользователям из этой страны пришло уведомление о возможности установки игры. Такие уведомления пролетают только там. Но, скорее всего, это, возможно, какой-то глюк или сбой, ибо, если посмотреть на численность Мексики и численность Австралии, то это становится маловероятной затеей. К тому же ребята из Америки смогут спокойно накинуться и играть с пингом 15-20, даже через VPN. Сдается мне, что следующая страна должна быть тоже на неплохом расстоянии. Я не удивлюсь, если следующей страной окажется какой-нибудь Сингапур. Население, правда, маловато, но если они в нагрузку еще вторую страну возьмут какую-то, то вообще ок. Хотя погодите. е сезон с самураями. Может быть они Японию зарядят? Они же опять как-то должны будут презентовать открытие региона, а тут все прям прекрасно будет сочетаться. Конечно, народов Японии достаточно, чем в той же Австралии, но планочку с нагрузкой разработчикам как-то надо поднимать, чтобы игру проверять. А вообще лично я все чаще задумываюсь о Таиланде. Там частенько всякие бета-тесты проходят, по-моему, да и численность населения в принципе адекватная для следующей стадии нагрузки. Будем мониторить новости об этом, но первые звоночки слива появятся, конечно же, в телеграм-канале Viva News, который и помогал мне сегодня с выпуском. Канал очень классный, всегда актуальную информацию заряжают ребята одними из первых. Прямо сейчас администрация для своих верных читателей дропнула конкурс на денежку. Чтобы принять участие, нужно подписаться на канал и просто нажать кнопку «Участвовать». Бот рандомно определит счастливчиков. Ссылки на... На Viva News и конкурс я ставлю в описании. Обязательно подписывайтесь, если тоже ждете с нетерпением Warzone Mobile. Если вернуться к началу нашего материала. Дай угадаю, ты очень сильно хочешь поиграть в Warzone Mobile? Это. Интересно. То пока, брата-брат, не мучай свой. Yes. На Австралии сейчас особого смысла нет играть. Если у тебя вдруг кореша нет, плюс-минус 100 степи. Просто с тобой давай ждать открытия нового места. Оно будет в этом сезоне 100%, конкретно когда сказать сложно. Но затягивать уже разработчики не будут, ибо сами обещают. Как мне кажется, 15 февраля не открыли новый регион, а по одной простой причине. Потому что было обновление самого клиента Warzone Mobile. Оно вышло по сути глобальным, с добавлением много чего интересного. Сейчас его отшлифуют, проверят, выкатят багфиксы и уже потом, возможно, будет открыт новый регион. По крайней мере, мне так кажется и это даже звучит более-менее адекватно. А вообще, давай попробуем угадать страну или страны следующего лимитированного релиза. Напиши в комментариях, что думаешь. Если угадаешь, то в следующий эпизод про Warzone Mobile обязательно вставлю твой комментарий. Вот этот вот супер победный. Я думаю, Сингапур, ну может быть Япония, чисто из-за тематики сезона. Не забывай подписку и кулакич под материалом. Заряжать это очень сильно приветствуется. А если ты еще и на мой Телеграм подпишешься, то вообще ультра гипер Красавчиком станешь, там много чего интересного, заглядывай. Ну а это был Огнянский, все только начинается.